Привет. Я просто решил занять минутку вашего времени, чтобы больше людей поняли, что это не мои видео, а переводы. Также это видео не самое информативное, а скорее проливает цвет на стереотипов ДНД и не может быть валидным источником инфы. Все круто? Хорошо. Всем нравятся тесты на определение личности, не так ли? Посмотреть, кто твой духовный зверь, насколько подгоревший ты кусок тоста и твое худшее качество как сотрудника, основанное на каше, которая тебе нравится. Они прекрасны, так как чаще всего, если тебе не нравятся результаты, которые тебе выдали эти тесты, ты можешь загуглить, какой набор ответов ведет к какому результату и просто выбрать то, что нравится тебе больше, и потом понтоваться об этом в сети. Вау, ты только посмотри, я такой салезарим, потому что я настолько хитер, не так ли? Ну так вот. Ты одурачен это все интеллектуально улов на самом деле я как тевран или я опять вру то же самое со знаками зодиака, они просто настолько не централизованы до того что их можно легко суммировать ты очень заботливый индивидуум что надо накручивать себе мысли и бывает импульсивным но в конце концов делает все возможное для людей о которых он заботится и не и худший исход как вариант и я могу сказать что я описал весы они бы сожрали это дерьмо как собаки которые нашли простую картонную коробку К счастью драконы и подземелья не имеют ничего из таких тупых персонализирующих хрень о которых задры друг на друга часами в энергии в надеждах завалить позицию, используя факты и логику или еще что-нибудь. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Древний реликт из прошлого и наилегчайший способ начать разборку офф и онлайн. Таблица мировоззрений ДНД. Это своего рода тест на характер персонажа, на котором никто не может сойтись во мнениях. Вы скорее видели эти крестики-нолики с изображениями популярных персонажей, расставленных в каждом сегменте, предоставляя минимум информации о том, что это означает. Но также все, что тебе нужно, это поставить персонажа не в ту клетку, и тогда все начнут махаться, как будто ты использовал их бритву для своей жопы. Запомни, персонаж должен иметь только одно мировоззрение навечно, и обязан совершать действия, доступные только. Только в пределах этого мировоззрения, потому что думать о деталях предыстории и развитии персонажа очень сложно, и когда мне говорят обратно, я воспринимаю это как персональное нападение. Что важнее, как игрок, ты выбираешь мировоззрение персонажей, и никто не может сказать тебе, что ты играешь им неправильно, потому что ты знаешь своего персонажа лучше, чем все остальные. И они просто завидуют, ведь их лезть персонажей в половину не такой крутой, как твой, и они могут пойти лососнуть Тунца. <плыв> Безмозглые сразу подумают, что законопослушный буквально означает следует закону, но на самом деле это значит следовать принципам, будь они моральные, легальные или поручения начальника. Это одно из самых предсказуемых мировоззрений. В 99 процентах, когда законопослушный персонаж намерен что-то совершить из-за клятвы или обязанностей, они доведут это дело до конца. Из-за чего они являются хорошими фитнес-тренерами, потому что, поклявшись не шпехать твою мать, они на самом деле не будут шпехать твою мать. Законопослушный добрый будет держать клятву потому, что это правильный поступок, законопослушный нейтральный будет держать клятву потому что это клятва и ее нужно придерживаться даже если шпеха не твоей матери спасет вселенную и законопослушный злой будет держать клятву потому что вместо матери он будет шпехать твоего отца так как речь никогда не доходила до него в контрасте. Хаотичная сторона таблицы существует для персонажей, которым плевать на честность и будут делать все, что их душе угодно, потому что потому. Безмозглые будут использовать это мировоззрение как оправдание их хуеплётности и причину создать неконсистентного персонажа без значимых отличительных особенностей. Также более известный как двоюродный брат хаотичного мировоззрения тупое мировоззрение с его постоянным нелепым лоло рандомным хд подходом к созданию персонажа. Самые простые примеры хаотичных действий это вранье, мухлёж и воровство АКА, сбалансированный завтрак разбойника. разб добрый крадет у богатых и отдает бедным. Хаотично нейтральный мухлюет на турнире, чтобы использовать призовой фонд, дабы поесть что-нибудь помимо бутера хлебом каждый ужин. И хаотично злой будет врать насчет не твоего отца снова и рванет к нему в спальню, как только ты моргнешь, как реально шлюховатый плачущий ангел. Хорошая и злая границы таблицы более прямолинейны. Хорошо, как если ты хороший человек, злой, как если ты полный говню. Но это понимание маленького гладкомозгового человека на поверхностном уровне. Что значит? Нет, то, что пыряние людей является злым действием, не означает, что не пыряние людей является хорошим. Хорошие действия — это те, из-за которых персонаж покидает свою зону комфорта, чтобы помочь другим, иногда вред самому себе и чаще, когда награды после помощи не прилагаются. Как использование своей руки для поднятия с дна унитаза любимой фигурки лего твоего друга, даже после очень острой курочки днем района. В противном случае злое действие определить легко это те действия которые активно калечат других или полное равнодушие к исходам которые можно было предотвратить злым действием будет бросание той фигурки лего в туалет полностью осознавая что она может быть цена кому-то но хороший и злой не означает только мотив это означает метод и то что все закончилось хорошо не означает что злой поступок становится менее злым пример вы поймали похитителя надо выяснить где он держит жертв чтобы вы смогли спасти хорошим действием будет предложение печенек и просмотр их любимого сериала взамен на информацию в то время, когда злым действием будет отрезание его сосок нейтральный крест всей таблицы существует для игроков которые боятся серьезных решений и не хотят пасть на стороны хорошего злого или законопослушного хаотичного спектра или не хотят выбирать ничего и любят делать то что больше тянет их за одно место в зависимости от ситуации возможно он будет сотрудником месяца у одного босса и нагадит в кабинете у второго короче говоря концы нейтрального креста самые концентрированные и сочные как булки моей задницы и делают абсолютно все возможное что является основой этого мировоззрения и конечно же центр таблицы или же тот кто играет адвокатом дьявола во всех сценариях как если он сидит в ночных чатах вк распространяя свое мнение по 10 часов в день и вот вам детально расписаны абсолютно объективное для каждого сегмента описание мировоззрений без места на чужую интерпретацию и так далее и если найдутся другие люди что будут опровергать это могут пойти лососнуть тунца также не позволяйте игрокам самим выбирать их мировоззрение потому что это будет выглядеть так но это потому что я абсолютные близнецы и мы не думаем что люди достаточно вразумительны, чтобы объективно расценивать свои качества не поддаваясь личным убеждениям и ожиданиям теперь ты знаешь как использовать мировоззрение Зрение большое пожалуйста.